Я рада приветствовать вас на видеоканале ⁇ Бухгалтерские услуги ⁇ С вами Галина Курченко. Сегодняшний урок хочу посвятить небольшому видеообзору сайта. Вот данный сайт ⁇ Бухгалтерские услуги ⁇ Здесь несколько страниц, но открыл, открывается сайт, как всегда, со страницы главная. Здесь есть такая рекламка по акции, которая проходит на сайте. Если щелкнуть здесь по этому окошку, во-первых, тут переключатель, переключаются картинки, и можно почитать дальше информацию. Как только вы мышкой щелкаете по этому окошку, если вас заинтересовала данная рекламка, вы попадаете на страницу с рекламкой. Я сейчас этого делать не буду, я Буду опускаться ниже и хочу про главную страницу сайта еще немного более подробнее рассказать. Те, кто опустится ниже и дочитает все до конца, здесь ждет такой, можно сказать, приятный бонус, потому что здесь практически уже в самом конце можно увидеть такой слайдер с названиями уроков. Это бесплатные видео уроки. Хочу сказать, что 19 это не все бесплатные видео уроки. Где остальные видео уроки я расскажу далее. Вы переключаете этот слайдер по порядочку, читаете название уроков. Например, вас какой-то урок заинтересовал, и вы хотите его просмотреть. И просто по щелчку мышки вы нажимаете, и у вас запускается видео, которое выложено на ютубе. 20-й урок видеокурса, самый последний, вот, видео запустилось, и вы просматриваете этот урок. Далее возвращайтесь на сайт, на сайт по стрелочке назад. Посмотрели этот видеоурок, дальше продолжайте листать следующий, по стрелочке назад возвращайтесь. Ну, у меня вот сейчас что-то немножечко подвесло, я просто переключусь или на закладочку, вот, которая здесь висит. И вот таким образом вы можете посмотреть здесь все бесплатные видео уроки. Но это, опять же, не все видео уроки, их больше покажу, где остальные находятся. Видео уроки я стараюсь записывать каждую неделю, поэтому следите за ютубом, за новостями на ютубе, как оформить подписку и как видеть что вышли последние видеоуроки, я расскажу в конце этого видео для тех, кто совершенно не знаком с подпиской на Ютубе. Ну и вот так далее, да, долистываем до конца страницы. В конце каждой страницы есть переход как бы на верхнее меню. Следующая закладочка идет «Цены». Переходим на вторую, даже не закладочка, а вторая страница это «Цены». Ну, здесь стандартный такой прайс-лист на бухгалтерские услуги. Дальше прайс цены на обучение. Здесь форма оплаты. Далее опять продолжаются цены на сопровождение. Здесь такое увеличение стоимости услуг. Небольшой прайс-листик. В общем-то и все по ценам. Следующая страница сайта это непосредственно видеокурс видеокурс авторский мною написанный он состоит из 20 уроков плюс к нему идут два бонуса два мастер-класса здесь можно краткое описание курса почитать. Здесь краткое описание уроков. Уроки можно покупать отдельно, каждый урок. То есть не обязательно покупать сразу весь курс. Можно отдельно покупать какой-то понравившийся урок. Для тех, кто уже знаком с бухгалтерским учетом и интересует конкретно какая-то тема. И далее здесь... На странице, на этой странице по видеокурсу есть такая навигация, чтобы легче было находить нужные уроки. И вы здесь перещелкиваетесь, например, на уроки с 11 по 20. И вот далее здесь уже по каждому уроку, обратите внимание, здесь уже более подробное описание этого урока. Здесь уже на этой странице можно заказать отдельный видеоурок. Если вы выбираете, там урок 11, нажимаете по кнопочке «Заказать» и переходите уже на другую страницу, как бы в форму интернет-магазина. И также перед заказом, перед покупкой, или просто здесь можно, можно посмотреть отрывок любого урока. Нажимаете по кнопочке «Старт», и у вас опять же начинается воспроизведение. Значит, дата будет 25 февраля. Мы выбрали февраль, теперь мы выбираем дату 25 февраля. Началось воспроизведение небольшого отрывка с конкретного видеоурока. То есть еще, получается, здесь можно посмотреть на этих двух страницах порядка 20 таких пятиминутных отрывочков по урокам. И далее тут еще есть, снова возвращаясь на страничку «Видеокурс», здесь есть еще пару мастер-классов которые идут бонусом. Если вы покупаете полностью видеокурс, эти два мастер-класса, которые занимают каждый по времени полтора часа, они достаточно узкоспециализированы. Это мастер-класс импорт товаров из Белоруссии и второй мастер-класс учета турагента. Они идут в подарок для тех, кто покупает полный видеокурс. И здесь также каждому этому мастер-классу при нажатии на кнопочке «Старт» начнется воспроизведение небольшого отрывочка этого урока. Далее, что по сайту. Сайт достаточно полезный для бухгалтеров. Здесь есть такая рубрика «Бланки и советы». И вот здесь можно посмотреть и почитать здесь также э, здесь есть эти видеоуроки и описание к бесплатным видеоурокам например вот загрузка выписок банка видеоурок и здесь уже идет такое описание этого видеоурока и здесь также можно нажать на кнопочку play э, start и посмотреть данный видеоурок по бланкам и советам Лучше смотреть рубрики, которые здесь есть, в правой боковой колоночке. Правая боковая колоночка, здесь можно опуститься ниже, и здесь будут рубрики. И вот здесь есть следующие рубрики. Бесплатные видеоуроки, бланки, договора, изменения с 2017 года, популярная рубрика, УСН. Вот это все я тоже постоянно пополняю эти рубрики. Какие-то добавляю новые договора, новые бланки, какие-то пишу новые полезные изменения с 2017 года, да, и просто нужную и необходимую информацию для бухгалтеров. Вот если зайдем в договора, здесь уже можно сразу увидеть все договора, которые на данный момент выложены на сайте. Договор уступки права требования, договор аренды оборудования у физического лица, договор на поставку продукции товара, договор займа с процентами договор беспроцентного займа. Да, их пока немного, но э, их будет с каждым разом все более, больше и больше. При нажатии на любой договор, например, договор на поставку продукции, мы попадаем уже в описание этого договора. Здесь можно видеть примерный образец договора, почитать, если вам он подходит то далее опускаетесь ниже, и здесь будет ссылочка на скачивание договора. И также в любом другом виде договора вы можете его скачать. Но предварительно вы его можете просмотреть, может быть, он вам не подойдет. Далее бланки, раздел бланки. То же самое. То же самое. Вот вы смотрите, как выглядит бланк. То есть здесь, прежде чем скачать, можно вначале посмотреть, как выглядит данный бланк. Вот форма, например, очень популярная для строительных и подрядных организаций. Две формы основные – это КС-2 и КС-3. Вы смотрите, как она выглядит. Следующий идет КС-3. И далее вы скачиваете сначала там КС-2, потом КС-3 и так далее. То есть рубрика «Бланки» она тоже постоянно пополняется. Ну, в общем-то, вот такая навигация на сайте. Сайт, мне кажется, удобный, полезный. Я думаю, будет что-то интересное. Я буду все это выкладывать. Ну, и здесь последняя закладка, стандартная для всех сайтов контакты. Вы можете позвонить, вы можете мне написать, можете со мной связаться по скайпу. Сейчас по скайпу по договоренности лучше связываться, потому что... Сейчас я достаточно сильно занята, и поэтому только по договоренности в определенное время по предварительному созвону. Это форма обратной связи. Вот вы можете написать какой-то вопрос, задать какой-то вопрос, я вам обязательно отвечу. Не обещаю, что отвечу в тот же день, но в течение одного-двух дней я вам отвечу. Ну и далее тут, далее тут уже просто такая справочная информация. Вот. Теперь хотела пару слов сказать о подписке на YouTube. Те, кто все знает про подписку, можете это пропустить и не слушать. Я рассказываю для тех, кто не знает. Этот сайт, он связан с каналом на ютубе, с моим же каналом на ютубе, на котором как раз и находятся все эти бесплатные и платные видео -уроки. Чтобы Для чего нужна подписка? Сейчас я вам все расскажу и покажу. Заходим на YouTube, открываем любой браузер, абсолютно любой. В любом поисковике, абсолютно в любом набираем YouTube. Первая же ссылка – это у нас сервис Ютуба, этот сервис от компании Google. Чтобы вам подписываться на каналы, на другие каналы, вам необходимо зарегистрироваться в Гугле, то есть получить свой аккаунт в Гугле. Это простая регистрация, я о ней рассказывать не буду, вы просто проходите этапы регистрации, и у вас еще помимо этого бонусом появляется дополнительный почтовый ящик от компании Google. Вот после того, как вы прошли эту регистрацию, получили логин и пароль, вы заходите на YouTube. Сейчас у меня вот просто открыт YouTube. Теперь у вас здесь будет кнопочка ⁇ Войти ⁇ Вот после этой регистрации вы нажимаете ⁇ Войти ⁇ вносите название своего почтового ящика, который вы получили от компании Google, и вводите пароль. Нажимаете по кнопочке ⁇ Далее ⁇ Вот теперь я нахожусь в своем аккаунте, в Ютубе. Не просто в Ютубе, а в своем аккаунте. И чем хорош свой аккаунт? Вот я тоже смотрю видео уроки других людей по тем темам, которые меня интересуют, и если мне нравится, как человек рассказывает, если эти уроки представляют для меня интерес, я нажимаю «Подписаться». То есть подписка, она абсолютно бесплатная, потому что я знаю, что у многих э, людей есть такое заблуждение, что за подписку нужно что-то платить. Ничего платить абсолютно не нужно. Подписка абсолютно бесплатная. Вот посмотрите, сколько у меня подписок. Вот вот это все мои подписки. Для чего они нужны? Я сейчас объясню для чего. Чтобы вы не потеряли интересный и полезный видеоурок. Вот, например, я бы недавно подписалась на один канал. И я всегда буду видеть уроки данного человека, которые мне вот на данный момент интересны. Здесь по кнопочке «Видео» Вот на этом канале, на который я подписалась, я нажимаю. Я вижу абсолютно все уроки у этого человека. Здесь по кнопочке «Еще» я нажимаю. У меня открывается «Далее» еще ниже список. То есть вы видите, что уроков достаточно много. Эти уроки мне интересны. И когда у меня появляется «Свободная минутка», я захожу и смотрю эти видео уроки. Еще такой момент. Во-первых, вы их никогда не потеряете, потому что я один раз нашла какой-то понравившийся видео урок, посмотрела его, но, к сожалению, не записала фамилию, имя автора, и я второй раз его, поверьте, не смогла здесь на ютубе найти. Вот такое бывает и очень часто. А урок вот, вот он мне настолько был нужен, но ну, вот просто мне некогда было записать. Вот для чего нужна подписка. И когда у данного человека на, вот на том канале, который вас интересует, появляется какое-то новое видео вам, в ваш аккаунт в ютубе приходит оповещение, оповещение это появляется вот здесь в правом верхнем углу на значке колокольчик, у меня сейчас ничего нет, потому что я их все прочитала, но я э, щелкну сюда один раз мышкой и вам покажу. Вот видите, как на канале что-то появляется, на том канале, который у меня находится в подписке, естественно, только на тех каналах, которые мне интересны. У меня сразу появляется вот такое оповещение, что на канале там таком-то идет там трансляция такая-то и так далее. да, На канале таком-то появилось новое видео. И вот смотрим, что там появилось. да. И сразу я в курсе новостей этого канала и я сразу просматриваю новое видео. Вот для чего нужна подписка. На мой взгляд, это очень удобно. В любой момент вы можете отписаться от данного канала. То есть нажать «Отписаться» и у вас эта подписка исчезнет из вашего списка. Когда вам уже станет это неинтересно, вы отписываетесь. Вот. В общем, на этом все. Вот такой был краткий обзор. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что информация была полезной и интересной для вас. На этом канале вы будете постоянно узнавать что-нибудь новое из области ведения бухгалтерского и налогового учета. И помните, что на самом деле лучший способ сказать автору спасибо, это подписаться на канал, поставить лайк, поделиться видео с друзьями. Всем пока!